Итак, друзья мои, уважаемые наши бригадиры, ассистенты по набору актеров, иногда в вашей работе требуются люди, раздающие карты манипулирующими картами. Я к вашим услугам. Пожалуйста, можете пользоваться моей услугой. Для того, чтобы в кадре выглядело все правдоподобно, замечательно. Карты как раздаются, так и делаются различные манипуляции. Поэтому... Звоните, приглашайте, работаю через день, буду к вашим услугам. Звоните. 8911-709-3617. 8-911-709-3617. Всегда к вашим услугам. Раздадим. Покажем. Научим. Игры в покер. Научим немножко тусовать. Вот так.